Змей. Вновь опутал землю, злые чары за его спиной, словно боги наши снова дремлю, рвутся в небо, флаги надо мной, флаги надо мной. Свободу сам Господь дарует Расправляя крылья за спиной Каждый знает, чем здесь рискует Поднимая флаги надо мной нами боги поднимают флаги, мы не те, кто скрылся за стеной. Мы не ищем правды на бумаге, светись флаги в небо на страной. Флаги на страной, флаги надо мной, флаги надо мной, флаги надо мной, флаги надо мной. Флаги надо мной.